Рассмотрим вопрос номер 3. Для одного из контрагентов требуется отгружать товары по разным типам цен. Как это сделать? Вот на примере двух групп я вам покажу. То есть мы с вами перед этим оформляли товары и распределили их по критериям деревянная мебель и пластиковая. Отнесли их к двум ценовым группам. Вот мы видим ценовая группа «Деревянная мебель», в нее входят следующие элементы. У них есть закупочная цена и оптовая цена. И также есть пластиковая мебель, у нее также есть закупочная цена и оптовая. И вот для одного контрагента деревянная мебель мы должны продавать по закупочной цене, а пластиковую мебель мы по оптовой цене ему продаем. Для того, чтобы установить эти условия, нам необходимо с вами оформить документ. Следующий – меню «Документы», «Ценообразование», «Установка типов цен по группам номенклатуры для покупателей». Вводим новый документ. И здесь мы можем сказать с вами, с какого числа данное условие будет работать, по какому контрагенту. Давайте выберем покупателя Иванова с какого по какой будет действовать данное условие и теперь мы должны указать с вами список ценовых групп и соответствие типов цен. То есть мы с вами говорим, что деревянная мебель у нас будет продаваться по закупке, а пластиковая мебель у нас будет продаваться оптовой цене все правильно сейчас прайс еще раз проверим у нас есть закупочная и оптовая до да, деревянная и пластиковая хорошо мы проведем этот документ и давайте теперь оформлять реализацию смотреть сработает ли данное условие ну, чтобы было все наглядно уж совсем сейчас мы с вами сделаем следующим образом давайте с вами внесем документ новый Укажем, что продаем мы Иванову, Иванову и через подбор обратим внимание, что тип цен у нас по умолчанию розничная. Мы выбираем нашу доска номер один, доска номер один деревянная, и видим, что цена подставилась 990. Посмотрим, 990, это закупочная цена подставилась. Так, все правильно. Теперь мы добавляем еще одну строку. Только возьмем теперь доска номер один пластиковая. Доска номер один пластиковая. Здесь у нас должно быть 912 рублей. Да, все правильно. 912 это оптовая цена для этого контрагента.